Сегодня в программе. Девочки, подвиньтесь. Почему сильный пол фанатеет от маленьких розовых лошадок? Доброе утро, мир. В студии Артур Миловский и Лонна Лина. Доброе утро. Ну что ж, сказочное начало дня. Трейлер полнометражного мультфильма о приключениях друзей пони появился в интернете. Маленькие пони выходят на большой экран. Первый трейлер этого полнометражного мультфильма уже набрал миллионы просмотров в интернете. Кинокритики уверены, эту анимационную ленту ждет оглушительный успех. Понимание охватило мир еще в 80-х. Все началось в США, там да выпустили коллекцию игрушек. Эти мини лошадки быстро завоевали любовь маленьких девочек. Затем появился и телевизионный сериал. Новый сезон выходит до сих пор. О, это же чудесно! Дружба – это чудо. Вот девиз этого мультфильма. Главные героини – Твайлэдс Apple Эппл Джек, Dash, Pinkie Пинки Пай, и Рерити. За приключениями этой шестерки следят фанаты по всему миру. Целевая аудитория сериала – девочки от 4 до 7 лет. Ну, по крайней мере, так думали его создатели. А вот как выглядят зрители этого мультфильма на самом деле. Подавляющее большинство фанатов пони – это взрослые мужчины. Они не просто смотрят этот сериал, но еще наряжаются в костюмы волшебных лошадок. Я люблю пони и горжусь этим. Кстати, один мой корсет стоит 450 долларов. Себя они называют «братьями пони» или, коротко, брони. Можете смеяться, но именно с пони я расслабляюсь. Каждый фанат мечтает собрать целый табун из таких игрушек. В самых больших коллекциях насчитывается до 20 тысяч пони-фигурок. Сегодня я решила показать мою коллекцию пони, но это еще не вся моя коллекция. У меня их пока 60 дней. Они на самом деле делают очень, очень счастливо. Они пахнут всегда очень хорошо. Дареному коню в зубы смотрят. За редкий экземпляр коллекционера готовы заплатить до 2000 долларов. Похоже, что дружба с пони – это действительно чудо. И в 5 лет, и в 45. Звета Генералова, МИЗ-24. К нам в студию пришел самый настоящий брони. Георгий Мельников, организатор пони-фестиваля. Георгий, доброе утро. Георгий, Доброе утро. Присаживайтесь. Присаживайтесь. А, Георгий, Георгий, я сначала подумал, что у нас опечатка. Да, Там, я, кстати, к тоже. К нам пришел в гости Бронни. настоящий брони. Я думаю, может быть, пришел пони, я не знаю. Что такое брони? Брони, можно сказать, что это такая субкультура. Изначально брони, вот вы правильно сказали, что пони. Это составное слово из бро, как brother, брат Ага. И пони. Да, брони. Э, все очень просто. Соответственно, люди, которые любят сериал, сериал, люди, которые смотрят его, люди, которые находят в нем что-то интересное, может быть, что-то свое, вот, часто любят причислять себя к броню. А что, простите, да. у вас да, вот, вот, вот, в этих лошадках? Я, можно перед этим? Вот, я знаю, что вы хотите спросить. А -а -а. Сколько вам лет? Скажите, пожалуйста. Мне 27. 27. Вы же уже здоровый мужик. Что вас привлекает в этих лошадях? на самом деле, я бы не сказал, что это такой вот определенный или это как для, хобби, или что? Я что? бы не сказал, что это определенный фильм для девочек с 3 до 7 лет. Вообще, это сериал для всей семьи, семьи да? Uh -huh. вот как бременские музыканты, как uh -huh. Гарри Поттер, то есть, да, есть определенная аудитория, на которую это рассчитано. Тем более создательница сериала все-таки хотела на эту аудиторию повлиять как бы своими мыслями, но так уж получилось, что он делался и для взрослых, и чтобы родители смогли посмотреть. Ну и получилось, что те вещи, а почему которые... именно лошадки, да, да, да, да. Вот почему, почему не Гарри лошадки? Поттер, например, да. Ой, я вам даже так сразу Вы, не скажу, кстати, кто на Гарри Поттер, спасибо большое, а, Медальона не хватает и волшебные палочки и срама да, спасибо. Кому-то нравится Гарри Поттер, кому-то нравится русская фантастика, а вот кому-то... А вы переодеваетесь в лошадку? Что-что-что? Вы передеваетесь в лошадку? Ой, нет, я в лошадку не переодеваюсь. Uh, нет, да. Но я, вот как организатор фестивалей, постоянно вижу людей, которые переодеваются. Я могу сказать, что всем интересно примерить на себя образ вот какой-то лошадки, потому что у всех свои персонажи. Но не всем, не всем. Мы ну, вот тут устали. Я применяю на себя образ, когда я трудоголик. И говорю, что я работаю как лошадь, но я не Броня. Ну, да. Ну, это Я больше говорю о фанатах сериала. У вас есть коллекция лошадок? Коллекции лошадок у меня нет. У меня есть подарки от... Фанатов, да, которые сами, фанаты а у вас есть сами фанаты? делают. Не а у меня, у сериала, есть, есть, а фанаты. У сериала да. есть фанаты. Да, и и вот, они... вот вы обмениваетесь такими подарками. А, да, а что это, это глина? Да, ну, это кстати, полимерная красиво, глина, да, от фанаткой сделано. Да, а это моя знакомая нарисовала. Да, очень она очень... с микрофоном. Красиво. Да, она с микрофоном. То есть мы продолжаем Доброе утро, мир. Да. А что вы делаете да. на фестивалях, когда вот вы встречаетесь? А, на фестивалях очень много что делаем. На самом деле там есть целая обширная программа. Там есть и музыкальные группы в большом Ой, слушайте, количестве. Спасибо вам большое. Вот Извините, что не дали вам ответить, что вы делаете очень. на фестивале. Чем бы вы ни занимались, чтобы это было во благо общества. Спасибо вам да, большое. Спасибо да, большое. Да, спасибо <свят> да, да. Каждый день не перестаю удивляться и восхищаться нашими гостями. А мы продолжаем.